Всем привет, дорогие друзья, с вами блокчейн. и сегодня будем продолжать проходить Зив-симулятор. В прошлой серии ограбили 113-й дом, потом 112-й, ну так, по соседству ограбили. Сломали унитаз, выполнили вот эти вот э, их требования. Потом они начали выпендриваться, что там какое-то э, незаконное проникновение, что это бред, ну это бред же, ну серьезно, Незаконное проникновение, когда ломом им лицо сломаю, вот тогда да, незаконное проникновение. Ну, кстати, я еще подстригся, чтоб меня не узнали. Специально вот так вот, вот так вот постригся. Чтоб мне жильцы уже увидели, наверное, портреты везде мои висят, ну, с прошлой серии везде висят. А сейчас постригся, все, прическу сделал офигенную модную. И Никто даже меня не узнает, серьезно. Приду такой, а кто это? Я не знаю. Нам, нам надо искать какого-то чувака, который длинные волосы были. Но это не он, не подходит. Ну ты вот все. Меня никто не будет вообще трогать. Серьезно, это вообще идеально. Конечно, каждую серию стригся будет не особо прикольно. Типа сейчас такой прическа, и потом в следующей серии лысый вообще буду, а потом ему придется опять отращивать, начинать. Ну, это, конечно, такое. А сейчас заварите вот себе чайок, кофеёк, может, налить сока, почему бы и нет. Насыпать себе чипсов, сухариков, орешков. Пиццу, конечно, разогреть или приготовить, ну, зак заказать пиццу, ну, это вообще, конечно, будет шикарно. Нам будем продолжать. Нам получается, надо будет сейчас ограбить пентхаус, наверное, да? Мы хотели пентхаус ограбить. Там тоже стекло разбить в машине, там еще какие-то куча мне поручений дали. Но сейчас надо перчатки скачать, ой, скачать, <свёздить> купить для скалолазания, это так деньги есть. Да, они дохрена стоят, я не понимаю почему, В чем прикол. А отмычка понятно, там они э -э не... разбор. Но это я знаю. Получается. Ну что там такого в этих перчатках? Ну типа, о чем проблема руками залезть? Ну серьезно Если я прокачал себе ловкость, то я могу руками или в этих перчатках залезть. В чем приду вообще? Топ, куда полез? Надо купить эти подсказки еще. Реально, какие-то перчатки? Да за миллион долларов, зачем? Так, стил и форумс 102. Какая? 103 или что? А тут нету! Как это нету? 104. В смысле? Это вот это надо? 105? Разве там 105 было? А, там три дома в одном, нифига себе. Уязвимости безопасности дома. Ну окей, давай вот это. Э, потому что, когда жильцы уходят, приходят, я сам это з з узнаю. Пока отмечу и все узнаю, нормально все будет. Мне, и меня именно надо... Узнать, какие уязвимости есть. А то я пришел в прошлый раз, меня чувак, спалил, и а такой, что, ну и все, ушел домой. А что делать? Я ж ничего не знаю. Вон ночью поехал, нормально. Ночью так разграбить, хорошо. Ну хотя они спят, лучше утром, конечно, грабить. Так, вот этот дом. 104-й. Вот, а почему на 104 четвёртом нету ничего? Это чё за бред? Я 104-й должен грабить должен. На какие там подсказки, я не знаю. Не, вообще надо в 104-м. я на 105-й покупал? 105-й грабить не буду. Так, открой. И багажник тоже на всякий случай. Если что-то есть, у них там принтеры какие-то. Во! Скалолазание есть у меня. Все, полезли, давай. Так, ч ⁇ радио себе заберешь. Меня на не надо. Отмычка. А, а, я понял. Окей, сломали. Опа, ушла, щелкнул. Опа, сейчас на еде их взломаем и все нормально будет. Да давай, что ты не выпендриваешься а? С одного раза должны. Вот так, вот, все. А От тихо открываем, заходим, закрываем, чтобы нас не спалили не лишние люди. Так фонарик, о, нормально. Телевизор, кстати, приемник, э Джомасина, Тамасина. колонка. Так, кидай колонку нахрен. Все, мне хана. Да ничего он не слышит, он спит. И <смех> выносим. Нормально, сейчас вынесем все. Все будет нормально, сейчас будет по красоте. Давай бросать. Ну зачем машину бросать, ты дебил? Ч ⁇ такое, меня, меня спалили, я пошел. Так, да кто спалил, вы что, выпендриваетесь? Спите, нормально все будет. Колонку давай сюда. Вы делаете что-то подозрительное? Я ничего не делаю. Я тут вообще-то... Багажник загружаю, вообще-то закупился в магазине. Да какой крадетесь? Мой ты просто... Э, кра... Ну просто пократься решил. чем проблема? Крадетесь? Да иди вообще по своим делам куда шла. что ты выпендриваешься? У меня радио мне не надо. Хотя она может, конечно, дорого. обойтись но я не знаю. Так, нету. Нету, нету. Что за фигня? Вас услышал арендатора. пошел нафиг. Пусть спать. Уже 10 часов почти. А, уже 11 даже. Ничего сиди спать. Тебе завтра на работу надо идти. А мне вообще-то тебя грабить продолжать. Подсвечник? Бля, ну, не знаю, не знаю. Есть смысл подсвечники брать? Мне ну, мало весит, но вроде бы золотые. Если они позолоченные или золотые, то это офигенно. А да никто меня не слышит, я вообще иду нормально все. Во, хорошо все. Так, здесь вроде деньги есть, да, или нету? Так, закрывай, закрывай. У меня, кстати, такие ж тумбочки, реально. У меня же такая тумбочка. Вот это да. Так, ч он деньги? Он поближе, просто пятьсот баксов на входе лежит, серьезно. Ну ты вообще мужик бессмертный. Во, куба какой-то. Так, тут есть кто-то? Нету. Второй ребенок должен быть, да? Не, ребенка мы грабить не будем. Или что Да ладно, тут ничего нету. А, спрятаться можно, ну ничего, неплохо. Понятно а никого, наверное, уже никто не живет. Да? У вас уже арендатор? Глобус, да пускай себе забирает. Ой, фотоаппарат неплохо. Так, а мне вообще машину надо разбивать? Ч ⁇ я тут фигнюю занимаюсь? Реально фигнюю какую-то занимаюсь. Мне надо вообще стекло сломать в машину. О! Ничего себе, какой богатый пацан. Или кто тут? пацан вроде живет тут динозавры. Нифига ну, себе, 15 баксов. Не у каждого есть, на самом деле. Вот у меня нет, например. Так, что-то тут на ходить вообще? А прикиньте, если он станет внезапно в туалет ходить. А я не знаю даже. А вот, кстати, туалет. Тут айфон вроде бы лежать должен, нет? Нет, так нет, ладно. Дверь закрываем, чтобы не слышно было. О, деньги на полу лежат. Офига себе. 50 баксов на полу лежат у мужика. Вот это да. Гитару забираем. А, фиг с ним. А гитара дорогая? Вот мне выбросить надо? Стоит дорогая гитара. все выбрасываем нахрен. Как выбросить? Какой на стоянке? В смысле? Стой, подожди. Так, чё я взял? Всякую хрень. приемник Джамасина. Стоп, приемник разве брал? Подсвечник, золотой кубов фотоворота -а -а. Вход от... Это точно уже не надо выбрасывать. Брось. Не надо. Вход от двери. Всякую хрень несу. Зачем она надо? Приемник Димассина, а смысл мне он нужен? Он что, дорогой что ли? Нет, нафиг. Все. А я не нашумел всем этим. Бас-гитары. Ну ты хватит. А можно открыть? Разбиваю. Уходим. Б нет, можно. Вот бляха. Не сейчас спалят. Да ложи! Вот бляха. Серьезно, что ли? Да... Уберись, стой, подожди. Там можно на переднее вроде положить. Ну можно! Нет, можно было! Ну, в смысле? Мне что, оставлять придется его. Окей, этот оставляем. Все, я поехал поехал тогда нет можно стой подожди так я все положу сейчас бас гитара надо вообще дорогая мы можем вообще грабить до утра хоть вообще грабим до утра нормально я тебе я вам ключи оставлю мойте кого-то грабить принципе мне не, не важно а я не буду закрывать я все равно вас грабить сейчас буду только надо уносить такие вещи которые не тяжелые окей хорошо я понял Отмычка это не то, не то приёмник не не не, не не не подходит Окей, ладно, приёмник лишний Ну у нас же место, до хрена Там, кстати, кто-то мужик пошёл какой-то Реально А чё это там? Чё это за значок? Сколько ещё время? Два часа дня, ой, ночи Так вы спать должны, чем прикол А они здесь? Они здесь, да Я тогда пошёл Открой. Проветривается. Там мужик. Все, ви виничка, тырим и уходим. Он же там переворачивается. на насрать, берем все. Накрану, все, мы уходим. Чайник-то себе ставит. Чайник должен для чайника, все правильно. Главное не перепутать. Чайник для чайника. И все, я ухожу. Да не надо, мне там значки свои появляются слушаю, ориентаторы, пошел нахрен. До свидания, я закрыл даже за тобой дверь, я молодец. Все, я поехал, очень прикол. Я поехал, я свое дело выполнил и поехал. Я стекло разбил, разбил, пентхаус ограбил, молодец, я поехал домой. Мужик, не надо, я тебя не буду сбивать. Все, я поехал, все хорошо, ограбил красиво все. Так, давай домой, потом продадим его, что-то там есть, реалитетное, я не знаю, там что-то красивое есть. Бас гитара я уверен, она там есть. Да-да-да, хорошо, но С. Вини, здорово. Ты все еще вини, толком не умеешь I'm ломать, в ломать... смысле. Набирайся опыта. Как это я не умею? Как это... Не понял. Я вообще-то сейчас буду продавать... О, подсвечник 240 долларов, ни хрена себе. Я ничего не умею? Микронолка 180. да-да-да. Вот вот это да я даже не знал ну окей тогда я, про, я буду учиться хорошо опыта набираться хотя чё это не умею не он чё офигел что ли смотри как дом пинхаус ограбил. пинхаус ограбил ты чё Винни, ты чё оборзел там что ли ты пинхаус вообще в жизни не отграблял никогда welcome back. welcome back да здорово Винишка по 20 баксов. вот это да вот это они хорошо живут на самом деле Смотри, 1800 долларов за ходку, ну почти, ну не, не за ходку, за, ну косарь за ходку это нормально на самом деле. Если бы еще у меня был какой-то грузовик, мне написали, что там грузовик минивэн какой-то можно или что-то такое было купить. Он вроде бы у этого вини появится, когда-то. Не скоро, конечно. Автоотмычка, а типа мне автоотмычка нужна? Слом замком, а, так у меня вот он есть, ты чё? взлом вот есть мне даже есть ловкость хорошая а -а -а -а. так я это улучшал вроде бы а это надо уровень новый иметь а, -а, а шестой у меня не шестой так о чем прикол я могу и нет а не могу у меня уровня нету еще достаточно Дэ дэвис, да, у меня ничего не известно. Но я ночью пришел и ограбил, все хорошо. Но так, наверное, днем не получится. Greenview На грине 108, 108 слишком дэвис, много смотрит телевизор. Будь хорошим, соседом, помоги TV. им с этой проблемой. А, убрать 4 <звук> <звук> телевизора, но это я умею, да. Во, у меня есть бас гитара. Так мне. Будет... Тут еще можно продать бас гитару. Я, я уверен, что она тоже немало денег стоит. Да? Или нет? Или это надо? А, не, наверное, бас-гитары тут нету. не не ее -не, нет вроде бы. Если бы она была, я бы ее здесь продал бы, да-да-да. Блин, жаль. Хотя в искусство она пошла бы, серьезно, я бы купил. Рок-н-ролл бы играл неплохо, на самом деле. На бас-гитаре такой. Да, тут машина, походу, будет welcome back 200 баксов стоит э, это ваша гитара ни хрена себе это сколько тогда 10 косарей стоит получать сюда рублей это сколько вроде бы так что на 108 надо поехать до да? телевизор много смотрит да серьезно даже в 4 утра смотри телевизор ну это вообще капец 2200 нифига себе. так 108 -я. а где 108 -я? а ну там ну, окей, давай сюда срежем быстрее будет ну, все равно у никто ее утром не видит <гас> нет я сейчас разобьюсь нафиг бляха не ты нафиг цена ремонта поливает у них садовник есть вот они это плохо это плохо если у них садовник это очень даже плохо так надеюсь пешехода не будет тут а, серьезно? А, у них автопомылка, я понял, хорошо. Пешехода, надеюсь, не будет агриться, там то, что я машину поставил в неправильном месте. А ну-ка, давай. Бляха, они ж тут, наверное, спят. Ничего нет? но ну, я пошел тогда. Дверь открыта, будильник. А нафига мне будильник? бутылка, а, будильник, зачем? роутер? Ну роутер, конечно, мой хорош будет. Давай, не, не знаю, что делать. Двери закрывать. Сейф есть у прикол. А мой сейф попробует сломать? А, не, не получится. Мужик тут смотрит. Давай двери закроем, пускай смотрит себе сколько хочет. Окна давай открою на всякий случай. Если он увидит нас, я сбегу. О, ден... не, не, не, денег нету. Пускай приветствуется будет, чё мужик? Приветствовать комнату надо вообще-то. Он ходит. -мо, там два мужика. Дри, Серьезно! Они где-то ходят, кстати. Ёханый бабай. Надо сваливать отсюда. Мне это не нравится место, серьезно. Слишком много людей тут ходит. Так забираем самое важное и уходим. Нету ничего, значит уходим сразу, без ничего. Красная ваза, ну, нормально, пойдет, все пойдет. Электрогитары не себе забирайте, пацаны. И мне надо вообще-то украсть телевизор за 500 баксов, который. Автоотмычка? У меня нету. Вот блин. У меня нет автоотмычки, пацаны. что делать? Да ты ч? Стеклорез. А я себя взломаю. Бляха. <Слых> У меня автоотмычки нету. Я не купил. Нет, так нельзя. Я сейчас давлю нафиг тебя, еще будешь выпендриваться. В смысле автоотмычка нужна? Ну... Ты что, угораешь что ли? Ну ⁇ -мо ⁇ ну какая автоотмычка еще. А я ее хотел, кстати, купить, но я не, не решил, что потом перенесу, перенесу. Вот и теперь придется ее сейчас покупать, конечно. Ну блин, ну пацаны, вы че, серьезно, что ли? бляха. Опять ночью приезжать к ним, или что? Да ч ⁇ я ничего не своровал? Ну, конечно, а, блин, я ничего не сделал. Новый уровень. Ну и о чем о мне тут новый уровень дать, если я ничего не ограбил? Почти черно-белая ваза, ну она дешево стоит я брал просто все подряд особо не выбирал что брать, я вообще брал все подряд и все, всякую хрень брал и все окей, так, 108 возможно находение занятия жильца, вообще 30 ну понятно, там 3 человека а это 105 там их только что грабили, давайте на 108 что-то давайте делать Украдите или уничтожьте картину. Это 108, это как раз. Украшение. Хорошо. Сделаем. Деньги просто халявные. И мне вообще-то очень нужны, кстати. А, так, вот это, да. Автоотмычка. Купляем. Разбор ценностей. Это еще рано. У нас вроде бы уровень еще не настолько хорош. Чтоб... Ага. Давай вот это изучим. Это два. Ну, окей, накопим. Чтобы я больше взял с собой. Просто я не хочу каждый раз в ломбард ездить. Ты задолбаешься. Бензин трачу больше, чем награбил. Двери не закрывай. В Хлунбек не надо закрывать двери. Я все равно к тебе буду каждый раз приезжать. Зачем мне закрывать двери? Открой двери пускай проветривается. Чего вы такие все? Не закрывай двери вечно. Все закрывают двери. Зачем? Открой двери, пускай проветривается. Воздух свежий нужен. Свежий воздух нужен. Чего вы вообще закрываете все? Ну, и они тоже, наверное, все закрыли, да, что я открывал? Наверное, там окно тут уже закрылось. Мужик прошел. Так, -то. я перепаркуюсь, я неправильно запарковался. Перепарковался, неправильно. Да, бляха, ты будешь нормально парковаться, да? Выход заблокирован. Кем? Кто его заблокировал? Ч ⁇ охренели там, блокируйте выходы мне все. Автоотмычка. А, это стеклорез. Ну, конечно, у меня нет уровня. А прикиньте, я кто-то спалит я сейчас буду взломать. А что делать? Бляха. А что делать? А я взломал? Ну круто. А меня заметили-то? Так выносим деньги все. произошло <говор> падлы об все-таки узнавать кто там куда идет кто ходит куда бляха ну зачем падлы ну взяли меня спалили я даже спрятаться не успел я понял бабы мужики Нельзя делать, пацаны, вы что? А где шкаф? Меня спалили полностью, да? Понял. Он сбежал. Все, мне хана. Кради я вообще ничего не делал. Замолчи, понял? Кради вы не положено месте. А тебе вообще не важно, где я крадусь. Что я делаю вообще? А теперь, пацан, тут, да? Я пока вас буду грабить другом, я закей. Бляха, меня не подозрить и все. Это заберу. Там базы у вас дорогие, я так понял. О, денежки. А ну-ка что-то есть? Наушники у ну, них. плохо. А это можно забрать? Майк... Ну ч ⁇ не возьмем, в принципе. Куда ты пошел? Куда он? Кухню, гостиную. Главное, чтобы не наверх пошел. А, ты пошел нахрен, да? Молодец, уходи отсюда. Свинья. А куда он ушел? Он домой ушел. Он ушел, он вот если не домой, а фиг знает куда пошел. Радио не себе забирайте. Мне радио не надо. Глобус не надо, я географию знаю, так не, себе забирайте все Не, ну я не знаю, а тут может что-то быть вообще, мне интересно. О а а серьезно, плетенная. Ну, плетенная не особо нужна кому-то. Не знаю, это трата времени, по-моему, бесполезная. Мне просто так кажется. Блин, просто трата времени. А вот сейфом можно попытаться что-то сделать услышал а все у меня день нет места это а плохо очень даже <плёг> вот так вот. Я, я еще с прошлых сериях научился, у них шкафа нету почему-то. А, они же машину мы увидели. Бляха. Надо парковаться, правильно. <плёг> Бляха, ну Что ж с этими джильсами-то не так? Хорошо перепаркуют другое место. Не нашли. Мне просто неудобно будет предметы туда скидывать, если в машину туда перепаркую. А если вот так вот сделал Нормально? Вполне, да. но они, но они когда придут, у меня конечно прям перед двором стояла. Естественно, ее спалит. Тут даже и надо особо думать вот, что ли. Спалит нефиг делать. тогда, такое. Короче, тырим все самое важное и уходим. То есть не уходим, а просто. Так, пляха, тут ничего нет окей. Ч, куда-то ушел кто-то? куда ушел? Кто давай наушники вроде туда окей хорошо берем берем берем все вообще плевать берем все и уходим о плетеная ваза берем так еще что тут роутер но ну, я не знаю роутер нужен вообще роутер этот нужен это ваза не знаю вообще все это, конечно, фигня. Маятник вообще бред. Зачем он нужен? Плетеная ваза тоже не особо. Не особо мне эта ваза сдалась. Нахрен. Ботинки, я понял. Сейф у меня нету. Бля, я боюсь, что меня это дебил спалит. Или кто там смотрит? Баба? Не, ну баба не должна спалить мне. Блях, она туда-сюда уходит. Чё, открыл? До свидания. Да, До свидос, короче, как говорят. Всё, уграбим нормально все. Забираем все, нахрен. Пульт хотя бы. Фу, хотя бы пульт база широкая подожди о чем прикол а ну вообще широкий что ли то да нормально что ты да вообще майки от никаких я вообще майки буду ваши красть не, мне не надо а сколько эта фигня стоит вот эта? Ой нее? как сколько она стоит? Не интересно. Есть смысл ее вообще брать? Электрогитара, она вообще фига стоит. Белая ваза, не, я не думаю, что она не нужна. Я лучше вместо ваз возьму приемники все. Ну еще колонки. Мне пригодятся тоже. Быстрее. Быстрее, давай его уносим, все уносим. Если нас спалят, это фиаско будет. Сколько уже перепроходить это буду, я не хочу. Не знаю, Уходим. Ограбление замечено, жильцом. Какие, им? его нету. Ч ⁇ опять машину мою спали, ты все, их она. Замеченный жильцом Каким? его Вот он Вот, жиль... он вообще молится уже кому-то Он молится, чтобы я его не убил нафиг Какие нахрен ограбления? Вы че? Уничтожьте вазу, Вон они все стоят, -мо! Все, уезжайте по домам мне надо еще их ограбить еще раз, второй раз, потому что я вазу забыл взять. А, так я вообще ничего не сделал. И телевизор сломай. Я ничего не вел ломать телевизор, вы что? Телевизор мне еще пригодится, вы что? Серьезно? Какой ломайте? Пацаны, вы будете уезжать или нет? Где они? Мужик ходит. Они уезжать будут вообще? Нет. Мне кажется, они не уедут никуда. Они пахнули или что? вообще уезжать будете пацаны ч за бред Они сломали игру мне сломали нахрен игру и все я не понимаю что это прикол а все уехали вроде спустя пять лет бляха и то один только уехал это еще будет решаться уезжать ему или нет да решайте ты уезжать должен уже все смотри твой напарник уехал давай ты тоже уезжай Бляха, ну сколько мне еще ждать их. Все, исчезли, молодцы. Потому что у вас не должно здесь быть вообще было. Мне вообще должны были не полить. Где мой телевизор, а? Ну вот что, вот пешеход на нем, по по по нем ходит? Это тебе ч, вообще плитка что ли? Ну, е петь... он, наверное, уже его разломал. Зачем я его сейчас вот это все девозякую с если... Наверняка он его просто взял и сломал нахрен. Ходит тут, бляха, по телевизору моему. даже если не моему, какая разница, ему не важно должно быть. чей этот телевизор? Если его несу, значит это мой же телевизор. Все. Так, а можно? А, не, нельзя. Ладно. Чего мне продавать это ехать или что? Или сейчас возьми, войти. Электрогитара, наушники, пульт. Вот Все, оставляем. Идем еще раз грабить их, да? Или как? Открылся внезапно. Это кто так сделал? Там меня специально так делают? Заманивают. Ну, конечно. Я пошел всего. Задней походкой. Да неизвестно. Вот он стоит и что, неизвестно. Не дома. Все не дома, только этот дебил молится. Ну, пускай молится дальше. Я ничего против этого не имею. Я буду его просто идти грабить пускай молится хоть до утра мне плевать Мне главное сейчас а я могу в принципе не краться, мне не важно маргаритку возьмем с собой чё тут еще какое незаконное проникновение Я вообще ничего не знаю а белую вазу его уронил случайно ну бывает вазу широкую тоже возьмем на всякий случай Ни хрена у них тут полок еще б толка б них был бы, конечно. Тоже неплохо было. Ч ⁇ он там делает? Моет пол, что ли? Ну, что ты, мужик? Задолбал. Моет сидит пол там. Хренью занимается какой-то. Куда он пошел? Давай не дури, мужик, давай сиди там. И все. Не надо мешать моему ограблению. Вазу да берем все короче а нельзя всем окей без роутера обойдемся принципе неважно заметили кто мужик заметил прикуда делать им нечего, походу. Вот и все. Кто меня заметил? Я уже ушел. Они задолбали. Серьезно, дебилы. Надо бинокль себе купить, на всякий случай. Ну, нету там никого. Вот и пришли. Че, уезжать опять. Приехали какие-то дебилы. Все, уезжайте, меня нету здесь. Давно уже испарился, нафиг. Смотрят, они приехали, нафиг. Ну, уезжайте, в ч ⁇ Ч ⁇ Ложный вызов. Снимите... Давайте деньги с него еще возьмите. Заложный вызов. Ч ⁇ это за дела такие, а? Взяли, обвинили не, не, невидного человека в... Этом, блин, кражи какой-то... проникновение. Если человек вообще уже давно скрылся. И нету человека уже. Все, он уже в мусорке сидит. Странные люди, конечно. Кухня. Ну хорошо, что мы хотя бы двое не дома. Хотя бы. Это уже хорошо. Все, вылазим. Давай нафиг. Уезжаем. Что это валяется кирпичи? Ну, я кирпичами, кстати, могу бросаться, да? Серьезно? Ах, выпал, Я вам сейчас стекло. Я вам сейчас все поломаю нахрен. А как его кидать? бросить а я сейчас вам сломаю нахрен те стекла будете у меня бляха незаконные проникновения делать а сейчас ага да пошел ты нахрен и чё, пускать слышит что я его сейчас убью нафиг так а где у меня ты лора ага. хорошо а где я его этот бросил надо его себе забрать, точно. Я же его сейчас заберу. Все, нормально. Уходим. Все, уходим. Ничего подозрительного я не делаю. Все, в порядке. Ч ⁇ опять? Опять копы едут. Да вы обнаглели совсем. Я свои колонки даже не могу перенести. Ну, вы совсем обнаглевшие. Ч ⁇ вы заметили? А что я сделал? Кто это? Ты чё, иди разговаривай и не мешай. не колонки переносить. А, нет, нельзя. Падла. Да брось их просто так и всё. Всё, нормально. Уезжаем. Я взял колонку, поехал. Ладно. Лишняя колонка, ну пускай будет так, окей, хорошо. Мне нравится и забирайте себе обратно кто хочет забирать пускай да бляха ты можешь ездить нормально что не поворот не поворотливая корыта какой-то вообще едет все нормально Мы все сделали красиво я считаю так да немножко нас увидели три раза но это не важно маргаритка есть ну и чё я ничего знал этого же благо лучше бы люди не находились свои собственные жрели в ломбарде сначала их нужно разобрать. А, ну я знаю, надо купить эту фигню, разбирачку, разбирачку до, за дохреначку денячек. Это вообще бред. Я не буду это делать. Или буду... А, не, мне придется, наверное, да? Аккумулятор, кстати. Ни хрена себе аккумулятор, серьезно. А откуда я аккумулятор тебе достану, ты чё? А, из машины. Я че из машины буду копаться еще два часа, ты чё? Нет. Нет, пацаны, вы не я не буду эти что автомеханик что ли какие какие еще а до да, 2600 ясно Окей, еще будет вся будет 2600 вам хотите 2600 вы получите 2600 а в смысле а чё это такой я там уже не ждут да да чё это такое Окей, я туда ехать не буду пока Меня, короче там уже все знают да Меня опять стричься да я, я понял хорошо Посрежемся когда-нибудь ну никогда не когда-нибудь, а поводу в следующей серии придется опять. Не, не буду, я лучше не на другую улицу пойду, и все будет хорошо. Лом фонарик. Так пульт. Вот, вот это надо еще продать. Я это все ценным трудом заработал, ты не подумай только. Все нормально, это не надо. А то реально копов вызовет еще нафиг. Не, тут будет и дома уже вот этот значок висеть звезд там блин приехал домой тут купить стоят уже все накрылось, и накрылся мой бизнес воровской и все их она приплыли разбор ценностей а да какая оценка еще чего а вот эта хрень нет оценка ух ты его Офигеть, вот это да, мне еще бинокль придется покупать. На грению 107 не одобряют наши усилия по защите района. Надеюсь, с драгоценности в их спальне ничего не случится. Я тоже так думаю. Я тоже думаю, что ничего не случится плохого. Пока блокчейн не придет и не украется нахрен. Так. А, дело взято драгоценностью. Какой он 108-й? Опять 108-й? Ч, серьезно, опять ехать туда? Стоп, 108-й? Реально? А зачем? Не может 108, серьезно? А 107, правильно. Перепутал опять. 107, 108 уже не могу отличить. Вот это да. Так, возможность нахождения находения добычи, вот это возьмем. Занятие жильца. А, так мы знаем. Или нет? А, это 100, а я перепутал опять. Не знаю, конечно, купить это было бы неплохо, но 350 баксов это уже слишком, пацаны, нет. Пацаны это до хрена, я, я так считаю. А чё, не. не а как я должен драгоценности взломывать? я не знаю. А, нет предмета. А, ну я, короче, на деле научусь, хорошо. Тогда драгоценности украдем уже в следующей серии, потому что слишком много все за раз делать. Не нужно все за раз все делать. Это никогда к ничему хорошему не приводило. А, че, сюда можно ничего сложить? О, так прикольно. А мы сейчас бинокль купим, а? Ну типа чё, а ч бы нет. Там же вроде бы бинокль можно купить. Хакинг. А, нет. Ага, 1000 стоит. Это оценка, ну это чтобы тщательно наблюдать, да, я знаю. Окей, в следующей серии будем уже драгоценностями заниматься и, наверное, бинокль купим. Возможно, если повезет надеюсь вам видео понравилось Если хотите продолжение то ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте подписывайтесь на инстаграм вступайте в Discord сервер покупайте спонсорную подписку чтобы получить новые бонусы и новые возможности и все это можно найти по ссылке в описании все всем пока пока